Всем привет! С вами Дина. Давайте узнаем самые интересные новости. Телевизор или леденец? В Японии создали телевизор со вкусом еды. Да-да, вы не ошиблись. Профессор из университета Мэйдзи представил проект «Taste the TV» в переводе «Попробуй телевизор». Устройство имитирует любые блюда мира не без помощи встроенных пробирок с ароматизаторами. Чтобы оценить вкус, посетителю умного кафе нужно просто лизнуть экран. Разработка съедобного телевизора, по словам профессора Гумея Миасита, заняла около года. Ждем, когда устройство внедрится в массу, чтобы навсегда забыть о лишних килограммах. Лучшие друзья девушек — не бриллианты. Что способно повлиять на выбор профессии? Может быть, мнение родителей, наличие диплома или перспективы? У третьих россиян все гораздо проще. 28% опрашиваемых признались, что кинематограф оказал прямое влияние на выбор их места работы. ТОП-5 открывает «Волк с Уолл-стрит» Леонардо Ди Каприо. Очевидно, любимый фильм финансистов. На втором месте «Дьявол носит Прадо» — легендарная мелодрама про мир моды. За ним следует адвокат дьявола и железный человек, вдохновивший немало миллионеров и филантропов. Рейтинг замыкает фильм «Игры разума». Отечественное кино тоже присутствует в лидерах исследования. Например, «Экипаж» и «Иван Васильевич меняет профессию». Быть Тони Старком или не быть — вот в чем вопрос. Гастрономические открытия на сегодня не заканчиваются. Ученые Российского биотехнологического университета нашли самый вкусный способ привести нервы в порядок – сыр. Российские специалисты создали уникальную рецептуру мраморного сыра с прованскими травами. Успокоительный эффект достигается за счет приправ, витаминов и полностью натуральных продуктов. Производство необычного лекарства от стресса готовы начать в любой момент. Ты не ты, когда голоден. Невероятно, но факт. Спорим, вы не знали, что недосып оказывает прямое влияние на вашу успеваемость. Ученые провели исследования и с помощью трекеров определили длину и качество сна студентов. Формула простая. Чем меньше сна в начале семестра, тем вероятнее получение допки на сессии. В ходе эксперимента выяснилось, что успеваемость заметно снижена у студентов, которые спали меньше шести часов. Поэтому мы обращаемся к тебе. Досмотри новый выпуск «Такие дела», отложи телефон и хорошенько поспи. Мы беспокоимся о твоем здоровье. На этом все. До встречи!